привет меня зовут макс прайм я спрашиваю люди э, во сколько можно лет начать свой бизнес это конечно не главное самое главное во первых это иметь для того чтобы бизнес открыть иметь свою компанию иметь свою команду денег там источник дохода и репутацию можно конечно обойтись без этого сразу начать с нуля. Не важно, сколько вам лет, напиши комментарий, сколько тебе лет, и сколько ты хотя бы иметь заработок на бизнесе. Если ты напишешь много, то значит ты готов рисковать. Потому что много достаточно нужно риск приводить для этого. Для этого необходимо тебе э, создать свою компанию. Но для того, чтобы создать свою компанию, нужна команда. Найти единую команду из друзей можно начать. Начать можно с друзей. Неважно сколько лет. Там даже ютуберы объединялись, типа того бизнес делали. Команда. Вот бизнес. Получается. Именно вот такой вот бизнес. Потом они объединяются. Снимают там в разных странах. Тоже прикольная идея. Удачи всем. Пока.